В Архангельске сотрудница клинической психиатрической больницы и более 50 человек из ее контактного круга заболели коронавирусной инфекцией. В основном это пациенты и сотрудники клиники. Еще 100 контактировавших ждут результатов тестов. Как сообщило правительство Поморье, отдельно стоящее здание психиатрической больницы, в котором выявлена вспышка коронавируса, срочно перепрофилируют. На первом этаже будут лечить заболевших. На втором разместится обсерватор для тех, кто контактировал с ними. Людям, общавшимся с первой больной вне ее работы, предписано соблюдать домашний карантин. На сегодня предварительно подтверждено уже более 50 случаев заболевания, еще порядка 100 тестов в работе. Скорее всего, к завтрашнему дню число заболевших еще вырастет, спрогнозировал руководитель регионального управления Роспотребнадзора Роман Бузинов. Для работы с заболевшими будут мобилизованы дополнительные медицинские бригады с привлечением студентов Медуниверситета и ординатуры. До вспышки в психиатрической больнице во всей Архангельской области насчитывалось только 39 заболевших коронавирусом. Оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр.